Я, бог морей и океанов Нептун, повелитель бурь, тайфунов, ураганов и циклонов, свидетельствую и торжественно удостоверяю, что отважный стартом парусной яхты Ладимери Мэри Клочкова Марина yeah, yeah, пересекла экватор, границу Великого Царства, посвящена в орден океанских глубин и зачислена в души морские, а посему плавание в годах моих Дозволяю безгранично царь и бог, повелитель морей и океанов Нептун. Переходить из северного полушария в южное полагается по морскому закону. Что? Класс! Что <laughs> ну что, блестел! С короной-то проще, чем из бороды. Так, как проще? Потому что а, с короной-то можно просто из бумаги сделать. Ну, да, из короной. С фольги. да. из бороды? Да. А бороды? Галапагосские острова принадлежат стране Эквадор, хоть и находятся в тысячи километров от него. Яхта Ладимери пересекает экватор в знаковом месте между двумя частями страны, названной именем экватора. где можно заклеить. Андрей, ты прижми, как тебе удобно. Мне удобно. То есть это может быть удобным? Ну а как корона то Удобно? Нормально. Кончим будем в голове лепить. Моряки, народ суеверный. Готовимся к дню Нептуна. Моем рюмки, чтобы Нептуну было не стыдно нам наливать в них морскую воду. Вот такая была рюмка, а вот такая стала. А вот он, сам колдовской процесс манипуляции выглядит так. О! Праздновать пересечение экватора на флоте придумали не зря. В давние времена корабли полностью зависели от ветра. Затяжные штили в этих широтах сулили морякам гибель. Случалось, что вода и провизия окончались раньше, чем приходил ветер. Придуманный кем-то мудрым праздник Нептуна убивал сразу трех зайцев. Задабривал морского бога, и тот присылал кораблю спасительный ветер. Отвлекал матросов от невеселых мыслей и занимал команду делом. Традиции флотов разных стран со временем стали отличаться, но непременным условием праздника Нептуна был приход на корабль бородатого морского царя в Стрезубцем. Если команда корабля была большая, то царя сопровождала обширная свита. В русском флоте это могли быть нереида, амфитрида, русалки, штиль, шторм и шквал. В заграничных свитах присутствовали пират Дэвид Джонс, лекарь и цирюльник. Новичков подвергали разным испытаниям, самые добрые из которых – это питье забортной воды и купание, часто принудительное. Яхта-беда приближалась к экватору. Сама-то беда. Старком-балда приближалась. По окончании морского крещения выдавались дипломы которые моряки хранили всю жизнь, как доказательство, освобождающее от повторной экваториальной церемонии. Да, и осталось! 40 секунд! 39,93! 39,71! 39, Давай, бери в руки айпад, 16, 14, двенадцать, 11, 9, 7, 4, что ж? Ноль! Ноль! Мы, Мы уже в южном полушарии, ладно? Экватор! Мы на экватор! С настоящим пересечением экватора! Ура! Ура! Ура! Очередной рубеж пройден... Ой, что это? Ой, что это? Я Нептун, морское чудо, мне подвластны все сюда, все сюда, все сюда, Ой, а все сюда. сюда. Со, со, со расскажите мне откуда и куда плывете, господа. Рассказывайте, куда это, что я тут на судно такое залез? Это яхта Леди Мэри из России, батюшка-царь. Так, и куда вы путь держите? На Колопаконские острова Вестима. Так, и откуда же вы, в каких морях побывали? Ой, давно ли плывете? Давно, батюшка, давно, милиция. И сейчас Настя расскажет. Это матрос стал. Это матрос? Не мой, не мой. Не пока, пока еще не мой. Вот как в воду макну, так мой станет. Так, ну что, в каких морях-то вы побывали уже? Ну-ка, рыбка, рассказывай, ты же тоже с нами плывешь. То под лодкой, то сзади, то спереди. В таких морях побывали? Расскажите Говорите, а то сейчас трезубец свой В Атлантическом море, в океане, в Карибском море, в Атриотическом море и вот теперь в Тихом океане. Отлично, отлично, долгий путь вы проделали. А водицы соленые пили по дороге? Не, не пили. Так. <свист> <свист> <свист> ну, по традиции, стоит все-таки попробовать морской водицы с экватора, чтобы стать настоящими моряками. А ты с собой водицу привез? Царь-то сюда. Конечно, вот вам весь океан мой. Мой экваториальная вода специальная. Так, матрос, ну-ка зачерпни ко мне ведро водицы морской что-то маловато водицы это же шарфлок. Целую рюмку! Что должна За пересечение экватора и за то, что мы стали с вами настоящими моряками и подданными Нептунового царства. Ну давайте по рюмочке морской воды. о Вкуснотища! На лице матроса особенно вкуснотищик. Бей до дна! Бей до дна! передо до дна! Бей до дна! А, ну все. Ну, ну старпом. Ну-ка, что за лицо будет? Глаза не тайм. Какой тайм. Нептун, можно мы тебя поцелуем? Конечно. Так, ну теперь, я думаю, что... Завершим все-таки полное омовение, чтобы уж совсем уже всем телом и душой оказаться в Нептуновом царстве. Давайте совершим ну, омовение. Сначала, давай, давайте сначала с старпом с Юнгой прыгнуть в пучину морскую. Ну, давайте, с давай. борта правого доплывут до кормы, вылезут. Хорошо. А потом мы матроса сбросим туда же. Ну что, Юнга? Рыбка назначается на время югой. Будешь прыгать в пучину морскую? Экватор! Давай! Ладно, давай! Ну, где дипломы? Где дипломы? Так, ну что, Нептун, дипломы вручать готов. Я, Бог морей и океанов Нептун, повелитель бурь, тайфунов, ураганов и циклонов, свидетельствую и торжественно удостоверяю, что отважный Юнга, пару стоят и Ладимери, Лада что отважный матрос парусной яхты Ладимерии Мэри» Клочкова Анастасия, что отважный старпом парусной яхты Ладимерии Мэри» Клочкова Марина, что отважный капитан парусной яхты Ладимерии Мэри» Клочков Андрей. Дня 25 месяца марта 2018 -го года в 17 часов 18 минут судового времени пересек экватор границу Великого Царства Подвергался крещению морской соленой водой. Посвящен в орден океанских глубин. И зачислен в души морские. А посему плавание в водах моих Дозволяю безгранично. Царь и бог, повелитель морей и океанов, Нептун. Принимает диплом. <тас> Океаном. Служи! Все снова впереди морские просторы Наш сложный рай Неболь обернется победой Из-за ста морей приеду Берег родной не скучай